Здравствуйте! Сегодня давайте рассмотрим тему как быть с виноградом, когда он достиг вверх проволоки шпалеры как быть ему, имея только одну шпалеру без свисающего прироста. Теперь мы пройдем на другие виноградные кусты и посмотрим, как там все это обстоит. Вот так выглядят зеленые виноградные побеги на двухплоскостной шпалере со свисающим приростом. Как ее сделать, у меня есть на эту тему видео. Нормально, вот так проветриваемость хорошая. И вот побеги, которые достигли низа, вот видим, донизу этот побег не дошел где-то сантиметру 70-80, макушку или точку роста, я его просто прищепил. Вот, прищепил, она сейчас заживляется, и пойдет дальнейший рост с, с пазухи листа. Вот такой пасынок. Этот пасынок будет давать дальнейший рост данному виноградному побегу. Вот он растет, и многие задают вопрос, как быть с теми виноградными побегами, на которых идут пасынки. Что я делаю с пасынком? Если у нас этот побег будет оставляться на следующий год, то ни в коем случае не выламывайте их, а вот так вот прищипывать. Прищипываем, вот пасынки, вот они все нет. здесь прищипнуты. Но ни в коем случае не выламываем. Или оставлять пасынок на один листок. Вот, пасынок оставлю на один листок. На тех побегах, которые будут вырезаться, и нам они в дальнейшем не нужны, мы можем просто там делать и выломку, пасынку. Насоляем при этом около 15-20 зеленых листьев на каждую грусть винограда. Теперь давайте подойдем к одной плоскостной шпалере и рассмотрим, как там все это обстоит. Вот я подошел к одно плоскостной виноградной шпалере со свисающим приростом. Вот видим свисающий прирост какой длинный. Вот так выглядит коридор этого свисающего прироста. Вот видим вот этот Побег со свисающим приростом достиг уже определенной длины. Где-то сантиметров 70 не доходит донизу. Что я делаю? Прищипку делаю вот здесь. Пришипил его. Из пасух листьев пойдет пасынок. Он будет расти нас дальше. Усики тоже удаляем. Раз. И два. Можно не удалять нижние усики. Главное, усики удаляю, когда они идут по проволоке. А нижние не обязательно. Теперь мы перейдем на одноплоскостную шпалеру, где нет свисающего прироста. Вот это мы видим виноградная шпалера с виноградным побегами, где нет свисающего прироста. Вот побеги, какие у нас большие. И чтобы не было такой большой загущенности, потому что в случае дождей может вспыхнуть вспышка грибковых болезней. Раньше я ложил их вот так в кучу складывал и в одном направлении вот так их направлял. Все оказалось хорошо, когда есть хорошие погодные условия, ветер, солнышко, все хорошо происходит. А когда этих погодных условий нету, пойдет дождь, то, соответственно, болезнь сразу может возобновиться. В таких случаях мы что делаем? Вот весь проволоки, берем секатор у руки и делаем обрезку этих виноградных побегов. Раз. Смотрим, где второй у нас. Второй, мы вот так обрезаем, Видите? не жалеем, обрезаем, оставляем пасы на развитие точки роста, вот пасынок но оставленный был. Вот этой точкой роста продолжает дальше развиваться виноградный побег. Сейчас опять я делаю ему прищипку, вот прищипил, все, из-за этих пазухлистов еще пойдет второго разряда пасынок и так далее. Чтобы нам не тянуться, все вот эти побеги мы вот так делаем срезку. И оставляем только пасынковые побеги, которые будут сдавать дальнейший рост этих побегов для развития виноградных кустов. Пасынки здесь необходимо оставлять, чтобы была обогащена необходимая зеленая масса, чтобы ягоды набирали полноценное развитие. Когда мы вот так сделали обрезку этих зеленых виноградных побегов, то ягода, которая здесь есть, она резко пойдет в рост. И она будет увеличиться в размере и, соответственно, будет набирать нормальную величину роста этой грозди. С вами был канал Делаем Сами 36. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.